Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН и на продажу выложили Т95Е2. Крайне сложная машина, по моему скромному мнению. Стоит она 6 тысяч в составе набора. Точно такой же набор был 3 месяца назад. Единственная разница это аватар. Все остальное то же самое. Оборудка. Если вы будете самостоятельно ее открывать на восьмом уровне, обойдется вам в миллион восемьсот серебра. И я считаю, что это существенная экономия. Здесь спорить не буду. Что касается x 5 в количестве 15 штук, то лучше бы было в количестве 10 штук, но на любые другие танки. По одной простой причине, потому что данная машина не позволит в полном объеме реализовать потенциал X5 и существенно поднять элитный опыт экипажа, ну и соответственно ваши копилочки пополнить. Что касается внешнего вида. На любителям. Кто-то говорит, что индустриальный хаос прикольный, кто-то говорит, что он никакой. Короче говоря, спорить я не буду ни с теми, ни с другими. У каждого свой вкус, на вкус и цвет товарища нет. Что касается двух контейнеров, то многие ребята любят контейнеры, любят их покупать, их открывать, пощекотать себе нервы, а многим даже везет что-то оттуда доставать. Все зависит от вашей фартовости, поэтому здесь уже вам решать, насколько вам нужны контейнеры. Я вот, допустим, контейнеры не люблю по одной простой причине, потому что я абсолютно не фартовый чувак. За 8 лет одна машина из контейнера, Но ну, согласитесь, это маловато. Что касается самой машины. Ее апали, и я покупал ее еще до апа. Что касается технических характеристик, на что хотелось бы обратить внимание, это на время перезарядки. Это одна из вещей, которые апнули недавно по Т95Е2. Если раньше заявленное время перезарядки было 6, с копейками секунд, то после апа составляло уже меньше 6 секунд, а именно 5.75, если не ошибаюсь. Ну, а сейчас уже с оборудкой и амуницией. Короче говоря, с учетом и оборудки, и амуниции, и апа по орудию, получается 5.12. И это действительно гораздо комфортнее, чем было раньше. Угол склонения орудия вниз минус 9. Это приятно, это должно быть комфортно, но не всегда. Порой не хватает, на удивление. Хотя минус 9, а чувствуешь себя как при минус 6 в лучшем случае. Отправляемся с с вами в бой и параллельно буду рассказывать свою историю, как у меня появился Т95Е2. Я купил его когда-то на свой твинг за свою кровную голду, исключительно для того, чтобы снять на него обзор. И машина абсолютно меня не впечатлила, да я в принципе и не ожидал, что она меня впечатлит, потому что время перезарядки было долгое, абсолютная картонность, крайне скудная подвижность. После того, как я поиграл на машине, я выложил свой честный обзор на него, сказал свое честное мнение по поводу того, что машина крайне-крайне худосочная. По-другому ее характеризовать очень сложно. После того, как его апнули, я поиграл на данной машине и могу сказать следующее. Действительно, ап пошел на пользу. Действительно, стало комфортнее играть, потому что апнули подвижность, добавили лошадиных сил в машине и апнули броню, но исключительно в пределах маски орудия. Все же остальное осталось точно такое же. Что касается маски орудия, то апнули не саму маску, а броню лба башни, которая находится за маской орудия. И если раньше в маску вас пробивали и это морально-психологически вас просто-таки вгоняло в минус, то сейчас в маску орудия не так часто пробивают, как раньше. Но при этом всем сама башня, она не стала играться намного лучше, потому что все равно есть пробивающиеся щеки, потому что все равно есть э, пробивающиеся борта башни. Ну, а что касается орудия, то точность э, у орудия довольно неплохая. Скорость полета снаряда немножечко подкачивает. Можно, конечно, улучшить, но все-таки я решил остановиться в выборе того, как установить оборудку на других пунктах. Ну, просто потому, что мне так удобнее. И я просто... Пытаюсь справляться нормально со скоростью полета снаряда, пытаюсь давать упреждения, короче говоря, пытаюсь каким-то образом самостоятельно привыкнуть к тому, как отыгрывать на дальних расстояниях данной пушкой. Абсолютная нефартовость сейчас в этом бою, мы в любом случае заедем еще в одну катку. От себя хочу сказать, что машина... Даже после апа все равно продолжает быть крайне сложной в ее реализации. Ну, прям до безобразия. Я не очень сильно люблю геймплей, в котором ты должен постоянно думать, как тебе спрятаться, как тебе выгодно разменяться и так далее. Мне больше нравится более спокойный геймплей, в котором я абсолютно спокойно езжу по карте, могу где-то чем-то танкануть, короче говоря, ну, хоть как-то не думать по поводу того, чтобы выжить постоянно. Это действительно очень сильно напрягает. Вы видите, выцеливают именно меня. Просто потому что я крайне желанный товарищ в прицеле моих соперников. Ромбовать, танковать на данной машине занятие, я бы сказал, абсолютно бездарное и бессмысленное. Тебя все равно будут пробивать. И справедливости ради стоит отметить, что несмотря на то, что машину апали, ей все равно очень сильно не хватает не то чтобы подвижности. Когда она набирает свою максималку, да, вопросов нет. Машина едет нормально. А вот что касается того, чтобы взять этот разгон, вот здесь действительно уже становится скучно. Очень-очень большой фарт. Сейчас попытаюсь добрать этого товарища. Так, остаемся мы так сказать, тета тет, -а -тет. Ай-яй-яй! Ну вот, в принципе, и вся песня. Как вы видите, пробивают абсолютно спокойно. Корпус абсолютно картонный, башня очень большая, по бортам башни бить одно удовольствие. Короче говоря, отыгрывается в отношении брони машина очень сложно. По орудию, в отношении плюсов, да, безусловно, хорошая точность, очень хорошее время перезарядки, нормальное время сведения и нормальный разброс. Скорость полета снаряда ну оставляет желать лучшего. Досматриваем этот бой, ну и, соответственно, отправляемся в следующий для того, чтобы посмотреть, насколько ровно от боя к бою играется данный средний танк. mm <coughs> Итак, друзья мои, бой закончился поражением. 1800 единиц урона, один сделанный фраг. Что касается результативности по фарму, то с учетом активированного према аккаунта у нас получается худосочных 25 тысяч. Я бы не сказал, что это какая-то завораживающая цифра. Что касается моей результативности в команде, то я занимаю второе место. Хорошо это? Да, хорошо. Некоторые вообще, в принципе, ничего не сделали для победы. И почему здесь поражение? Здесь поражение, потому что Т95Е2 это крайне командозависимая машина. Если вы, играя на той же самой Проджета 46, играя на Химере, играя на Центурионе, это все танчики, на которых, играя, вы являетесь костями. Ну, являете собой костяк команды да, то есть на вас в принципе держится бой и на вас делается очень большая ставка то Т95Е2 это машина которая зависит от команды которая не тащит бой которая не более чем машина поддержки набросать урона и попытаться как можно дольше прожить в бою все в принципе это ваши основные задачи к сожалению на Т95Е2 и именно из-за этого фановости особой лично я не получаю абсолютно если бы ей добавить э, хоть какой-то брони, чтобы она могла сравниться по броне, ну я не знаю, ну хотя бы с половиной машин на уровне в отношении отыгрывания этой брони. Но действительно было бы существенно интереснее, чтобы корпус не был вот настолько прям картонным. И чтобы если ты даже имеешь э, минус 9 склонения орудия, то поднимаясь вот в такую вот горку, чтобы ты имел возможность выцеливать нормально горизонт. Потому что, когда ты стоишь на каком-то вот таком вот пригорке, допустим, тебе бы очень бодро сейчас поиграть, да, там, но не хватает, абсолютно не хватает. Хотя минус 9. Именно поэтому, друзья мои, я очень часто говорю, что заценивать параметры по орудию, параметры по танку в целом, необходимо не только стоя и глядя в какой-нибудь таблице, а еще и смотреть эти характеристики, как они себя ведут в бою и что они реально из себя представляют. Сейчас не очень хорошая ситуация. Сейчас ФВ разбирают. Нас здесь трое, но такое впечатление, что двое играет. И я так чувствую, что сейчас будет беда бедовая. Потому что когда прога сейчас прорвется, она уже, в принципе, прорвалась, она может нам беды устроить своим барабаном системой зарядки. Одного нашего вынесли, второго нашего вынесли. Ну и я здесь остаюсь один. Попытаюсь продержаться как можно дольше. Просить помощи особо не у кого, бежать тоже некуда. Прога 46-я ищет ко мне подходы. Мне ничего не остается, кроме отваливать назад. Ну и пытаться дожидаться, когда кто-то из них пойдет в прорыв, для того, чтобы накидывать дополнительного какого-то урона и пытаться хоть что-нибудь сделать. Ай-яй-яй-яй-яй! Найти бы место хоть какое-нибудь, где можно спрятаться от этих двух товарищей, но, к сожалению, нет никаких ни камней, ни преград, абсолютно ничего. Крайне, крайне хреновая ситуация в бою. Это то, что я говорил, что, к сожалению, машина абсолютно зависимая от того, как отыграет ваша команда. Вот как мои двое союзников отыграли вместе со мной, да, там, на направлении. Вот такой вот результат по направлению мы имеем. Слился ли я конкретно? Ну, извините, при счете, который мы сейчас видим... Я не думаю, что вина конкретно во мне. Да, безусловно, и машина далеко не самая сильная на уровне, но все-таки могло быть хоть как-то немножко лучше. Ну что, досматриваем бой, смотрим сейчас на результаты того, что получилось, посмотрим, что смогли сделать наши союзники. Я больше чем уверен, что там каких-то заоблачных результатов не будет. Ну и сугубо из принципа я считаю, за необходимое выкатить данную машину в третий бой, потому что этот абсолютно не является показательным. 1370 нанесенного урона, а что касается результативности в команде, то я думаю, что вот ответ, почему мы проиграли. Явно не потому, что я там как-то совсем хреново сыграл, хотя далеко не самым лучшим образом. Ну что, поехали еще в одну катку. И, честно говоря, забегая наперед, мое скромное мнение... Что касается 6000 э, стоимости за данный набор, я не могу сказать, что это прям самый лучший выбор, который вы можете сделать. Лучше доложите 2, 2500 до какой-то более годной машины на своем уровне. Единственное исключение это если вам прям очень сильно нужна данная машина и если вы готовы мириться с ее крайне поскудной живучестью в боях. Тогда окей, тогда действительно она сможет вас порадовать хорошим орудием, пускай не сильно бодрым полетом снаряда на дальних расстояниях, но точностью, временем, сведения, разбросом в этом всем ей не откажешь. Она действительно в этом отношении хороша. И я не буду говорить по поводу того, что она плохая прям во всем. Но то, что она сложная, ребят, об этом необходимо помнить обязательно перед тем, как принимать решение, чтобы ее купить. Опять Прога 46 Такое впечатление, что она меня преследует, блин, реально от боя к бою. Показывайся, друг любезный. Разменялись. Разменялись не в мою пользу, но слава богу, он Type 57 подъехал на поддержку. Значит, сейчас поедем ему помогать. Батюшки, там еще и цс Есть. Есть. Ну вот на вот этой неровности, да, то есть ты отыгрывать можешь, но в то же время это не более чем удобство в выцеливании врага. Потому что в отыгрывании броней абсолютно не помогает. Потому что все равно виден твой корпус, все равно тебя будут пробивать, ну и, соответственно, все равно будет неприятно. Так, ну цс я думаю, мы сейчас разберем. Так не крутим. Сейчас упрёмся в неё немножко, отработаем маской. Маска орудия отработали, ну и, соответственно, можем ЦСку отправлять в ангар Вот это более-менее показательный бой. Если предыдущие бои были провальные, именно потому что в основном команда, в принципе, не сильно хорошо поддерживала, то в данном бою... Я не могу сказать, что машина показывает себя как-то уникально лучше, чем в стандартных боях для нее. Вот так она плюс-минус играется постоянно. Как я понимаю, сейчас будет опять проигрыш, но больше чем уверен, что все же в очередной раз не по вине Т-95. Уж больно, уж больно машина зависима от команды. И это очень неприятно, потому что... Когда ты долго стараешься, когда ты пытаешься, когда ты делаешь все возможное для победы, но в итоге ты получаешь проигрыш именно из-за того, что команда не очень хорошо сыграла, и понимаешь, что от тебя победа не зависит, от тебя зависит только, сделаешь ты что-то в виде вклада или нет. Но ну, это действительно крайне удручает. Именно из-за этого я и не считаю данный аппарат каким-то особо фановым, веселым, ну и таким, который действительно может доставлять море удовольствия от боев. Смотрим на результаты боя, очередной проигрыш, результаты боя говорят сами за себя, сейчас заценим, что сделала команда для того, чтобы победить, я с себя вины никогда не снимаю, но, ребят, когда бой заканчивается с результативностью моей в виде первого места в команде по урону, два сделанных фрага, и я вижу вот такие результаты снизу, то брать на себя ответственность за поражение, ну, извините, надо иметь... Э Минимум самоуважения, наверное, к себе. Что касается t 95 е 2 по поводу ценника я уже свое мнение сказал. Лучше присмотрите себе машину, которая будет стоить дороже, но она будет более годная, более интересная и более толковая. Да, безусловно, если сравнивать с какими-то другими восьмерками, ну, э, он существенно в чем-то лучше, но с другой стороны он существенно в чем-то проседает. Откровенно говоря, тот же самый 59 Паттон мне почему-то понравился гораздо больше, хотя тоже далеко не самая лучшая машина. Что самое парадоксальное, ребят, они еще и похожи между собой, обратите внимание, сейчас мы выйдем в ангар, вот вам Т95Е2, ну а вот вам товарищ Паттон. По-моему, какое-то определенное сходство в этих машинах есть. И в выборе между этими машинами, ну либо остановите свой выбор на Паттоне, либо возьмите себе чего-нибудь подороже, когда оно появится на продаже. Ну а на данный момент у меня все, это было абсолютно честное мнение по поводу Т95Е2, который безусловно кому-то зайдет качеством своего орудия, ну а кто-то будет очень сильно плеваться из-за его скудной живучести. Это был абсолютно честный, а не то чтобы обзор, а за цен данной машины, ее ценника, и ее возможности в боях. Если вы за честность обзоров подписывайтесь на канал, всегда жду вас своих видео. Ну а на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои и обязательно спокойствия. Пока-пока!